Суперос, привет. О, братан, салам алейкум. Привет, привет. Привет, привет, как у вас? Пойдет, пойдет. Сам откуда? Россия. Видим. Ага. Москва, Москва. Москва? А, да заранее. Поешь, читаешь? И не пою и не читаю. Сижу просто в глуши. Стреляй. Стреляй, где занимаешься троллингом да. Троли. Час, а, тролик тролик <свечу> <ты> <свечу> а, тролик это. <свечу> а, тролик это что? А. Да, это. Вот да, Пока да. не обижайтесь. Пока не обижайтесь, хорошо? Да я добрый. Что у тебя делает там? Что у тебя делает, <свечу> там подружка Что кушает? У меня нет подружки. Да, а, вс, а, подожди! <свечу> все, стоять, Сейчас боешься на грудя. <свечу> <свечу> Все, все, все, понял тебя, братан, отвечай, понял, все, не надо. Не будем грубить, давай, от души. Это просто юмор. Я понял, да? Да, ради. Ну, я понял тебя, ну, не каждый может юмор понять, правильно, да. Ну, смысл в этом же. А, все, все, понял. Ты просто поднимаешься и потом слушаешь. И потом слушаешь. Да, да, да нет, брат, мы не такие я, я не поведусь точно на троне ты же сразу ты же сразу я сразу вкурил что такое да, что за подруга там кушает рыбу кушает не друг от шнера слезы пошли ну не веришь, друг друга рассвешили это уже позитив я, да, да. Тоже, да, да. я тоже прикол поймал. Да, я говорю, ну я, я, я, я, я, я, я смотрю, вот эти ролики, когда тролля там туда сюда Просто честно говоря, бля, ты раз быстро сказал, тролли тоже ничего такое. Я думаю, баг да, а, надо спросить. Я не успел, короче, вкурить, потом пока не объясню, так не врать, на что нарвался, бросил. Знаешь, что есть? Я тебе тебе скажу. Как его? там один парня есть, как его? Вот он троллит постоянно, постоянно троллит. Ну он конкретно прям в цель, короче, там как начнут. как бы... заказ. Ну, да. языкастый, языкастый. Языкастый, да, да. то есть языкастый. Не, не то, что языкастый, братан, он короче, он, короче, тут, короче, ловится эту тему, и он его начинает потом нозить, Эзи, нозить, лозить, лозит. И потом тот жукурас отключается. Ну, блядь, базаранец, затроллил, считается. От души. Все, как там у вас? Как погода, брат? Все нормально, все нормально. Я побежал. А, все, души тренинг пошел, а? Да, да, давай, Все, трогай. Давай, брат. Не, я чуть не затронули тебя.